Я знаю, что у многих после этого ролика будет гореть, но такова реальность. О, горело еще как! Всем доброго времени суток, друзья. Давненько я не снимал ролики на игровую тему, но вот, очевидно, подходящий момент настал. На днях посмотрел очень занимательный ролик от Sony Кей, про якобы самые переоцененные РПГ. И я просто офигел от того, что же у этого человека является критериями переоцененности. И, блядь, у меня настолько горит, что я не могу не высказаться об этом видосе. Сони Кей, надеюсь, тебе будет стыдно за тот ролик. Не надо так. Не все игры топа прям ужасные, ведь ролик не про плохие РПГ. Однако потом ты про каждую игру говоришь. О, как же я ненавижу, как меня бесит. Арканум это очень плохая игра, и я ее ненавижу очень сильно. Ну, прежде чем начать разносить эти игры, я хочу показать вам игру, где уничтожение, в принципе, главная цель. Массовое заражение хватило онлайн-экшен Кроссаут. Ролик про переоцененный РПГ, но почему бы не лишний раз не прорекламировать Кроссаут? Вот самая охуенная РПГ. Прям эталонная РПГ для автора. Крайус, не со всеми играми из этого топа я знаком, поэтому перейдем ближе к сути. Каковы причины того, что автор считает некоторые RPG переоцененными? Я люблю серию Тэш, мне нравится Морвинд и Обливион, но вот Скайрим это другая история. Лол, в чем она другая? Вполне достойное продолжение серии. Да, у нее были свои болячки, но блин, у Обливион до этого были свои болячки, от которых избавились в Скайрим. А у Морры были свои болячки, от которых избавились в Обли и так далее. Почему нельзя любить все игры серии? Мне, например, непонятно. Квесты Скайрима также не понравились разработчикам Ведьмака 3. Ты переверяешь слова разработчиков Ведьмака 3, хотя на скрине ясно видно, что они недовольны некоторой частью квестов, которые генерируются. Но только ты не забывай, что такие квесты дают тебе возможность играть фактически бесконечно, когда пройдена вся сюжетка, и даже когда пройдены все побочки. Приведу пример. Серия Mountain Blade. Это лонг генерируемых квестов, благодаря чему игру можно проходить бесконечно. Это круто! В игре красивый мир, но он однообразный. И не нужно мне говорить, что каждая пещера имеет свою уникальную историю. Беседка выбрали самый ленивый способ показать игроку какую-то историю, а именно давая нам какие-то записки. Подача истории через записки. И что? В Обливион было точно так же. В Скайриме ужасная прокачка. Да, перки нормальные, но в игре автолевелинг. Здесь речь идет про знакомый всем до боли автолевелинг. Но опять же, такое было в Обливионе, и это было реализовано там намного хуже. Вплоть до того, что на высоких уровнях ты встречал в пещерах одних только минотавров. В Скайриме это реализовано чуть получше, ведь там есть какое-то разнообразие в уровнях противника. Помимо всего перечисленного, у Соникей Кей подгорает от драконов. А драконы нападают на тебя каждые пять минут. Ах да, еще от Курьера. Мне многие персонажи не нравятся в играх, но больше всего я ненавижу Курьера из Скайрима. Сколько же боли в душе появляется, когда я вижу, что он идет ко мне, чтобы дать еще одно письмо с очередным квестом «Подай, принеси». Вот, вот главные причины того, что из Скайрим — это переоцененная игра. Это просто охуенно. Да так, в принципе, сказано и про каждую игру в этом ролике. Там не понравилась рыбалка. Мне, например, не понравилась рыбалка. Там загадки тупые. В этой игре одни из самых отвратительных загадок, которых я встречал в играх. Там дебельные гигантские муравьи. Беседка в этой игре настолько затупили, что прям стыдно за то, сколько дебильных вещей они придумали. Например, те же гигантские муравьи, которые плюются огнем. Если бы ты назвал ролик топ-10 бесящих меня вещей в РПГ, то вопросов бы не было. Но ты почему так? Всерьез считаешь, что игра переоценена, потому что тебе, видите ли, не понравилась в ней рыбалка. Рыбалка, блядь! Окей, ребятки, мы уже поняли, по какому принципу Sony K оценивает переоцененность игр. Поэтому давайте поговорим о том, какую игру я хотел бы видеть в списке переоцененных РПГ, причем не просто в списке, а на самом, блядь, первом месте. Итак, Ведьмак 3. Что? Уже предвкушаю реакцию вроде... Ко-ко-ко! Ведьмак охуенная игра! Как ты мог поставить ее в этот топ? Но в том-то и дело, я не говорю, что Третий Ведьмак это плохая игра, это на самом деле охуенная игра, но она именно переоцененная. В свое время она вызвала слишком много хайпа, и на фоне этого хайпа многие игроки не смогли заметить целый ряд минусов этой игры. Главная причина, из которой вытекают все минусы Ведьмака, это вторичность данного произведения. Авторы не создавали с нуля мир Ведьмака, его лор, персонажей и так далее, как это делали разработчики серии Тес или Фейбл. Авторы из CD Projekt благополучно пришли в готовый мир, созданный Сапковским, и лишь добавили от себя что-то, что они могли добавить, находясь в рамках этой вселенной. Поэтому, например, у нас нет возможности создать своего собственного персонажа, выбрать ему внешность, характер, базовые способности, а это, как мне кажется, один из ключевых моментов любой РПГ, который дает расширенные возможности отыгрыша. В Ведьмаке мы не можем выбрать или создать себе персонажа, мы играем за Геральта из Ривии. Нравится нам это или нет? Точка. Я думаю, многие со мной согласятся, что в Ведьмаке 3 и дополнениях к нему просто очищенно красивые игровые локации. Проблема в том, что за этой внешней красотой скрывается их абсолютная безжизненность. По сути, это всего лишь декорации, необходимые для разворачивания красочной истории Ведьмака. Безусловно, самое вкусное в третьем Ведьмаке это квесты. Причем многие говорят о проработанности не только основной сюжетной линии, но и великолепных побочных квестах. Только вот ведь в чем проблема. И здесь, внимание, я делюсь исключительно личным опытом. Вот ты прошел основную сюжетную линию, изредка отвлекаясь на побочки. Ты посмотрел концовку, титры и все. История Геральта из Ривии завершена. Не твоя история, а его. А лично тебе нет уже никакого смысла возвращаться в мир Ведьмака, сколь сказочен и красив бы он ни был. Вы скажете, ну да, но как же дополнение... Там эта история повторяется. Ты просто на короткое время возвращаешься в мир ведьмака, причем сюжет здесь внезапно продолжается вне зависимости от того, какая концовка у тебя была в оригинале. Совершаешь захватывающее путешествие в Тусент, проходишь сюжетный квест и тебе точно так же нет смысла возвращаться туда после финальных титров. А если взять, например, игры от беседки? Да, квесты там скучнее, чем в Ведьмаке, и поэтому ты не будешь проходить все это залпом, а скорее всего будешь растягивать. И тут так раз история твоего персонажа не завершена, даже после прохождения основных сюжетных квестов. Это значит, что очередным уютным осенним вечером ты вновь усядешься за Skyrim, зачистишь очередную пещеру, вернешься в свой уютный игровой домик, который и построил сам же, обнимешь детей, сложишь свои трофеи в сундуки, посидишь у камина, посмотришь в очередной Очередной раз коллекцию собранных артефактов и вновь отправишься в путь на поиски новых приключений и открытий во всяком случае лично мне так не надоедает я играю в steam версию skyrim уже несколько лет а после выхода ремастера я перенес в него свои старые сохранения и игра буквально обрела для меня второе дыхание ну а вы дорогие подписчики какую ролевую игру считаете самой переоцененной пишите свои мнения в комментариях буду очень рад пообщаться там с вами Спасибо, что посмотрели это видео до конца, оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах. Обещаю вам, скоро на моем канале будет жарко.